Магазин островок66.ру представляет серию одежды из флиса. Флисом называют материал из полиэстра, а используется флисовое полотно для изготовления курток и брюк, головных уборов, перчаток и других изделий, которые вы сможете найти в магазине островок66.ру. Флис мягкий и легкий, при этом является теплосберегающим материалом. Структура синтетической полярной овчины схожа со структурой шерсти, то есть имеет очень большое количество тонких, сложно переплетенных между собой волокон, образующих бесчисленные воздушные карманы. В островке 66.ru вы найдете одежду из флиса, которая греет именно потому, что удерживает большое количество воздуха. Помимо хороших теплосберегающих характеристик, материал приятен на ощупь, не мнется и имеет высокую гидрофобность, то есть его волокна не впитывают воду. Именно поэтому флисовые изделия быстро сохнут и легко пропускают сквозь себя воду и испарение от тела человека. Купить кофточки, сарафаны и штаны из флиса вы сможете на сайте островок66.ру.